всем привет с вами снова я Ирина Быстрова сегодня мы будем делать вот такие фантазийные милые цветочки которые могут стать основой для броши заколки ободка колье браслета для чего хотите что нам для этого потребуется делаются они очень просто это мои самые первые цветочки которые я сделала из фоамирана это было уже больше трех лет назад так сказать проба пера они мне очень понравились и я их потом периодически естественно повторяла в различных вариациях но сегодня мы будем делать вариант первый по одной и той же выкройке что можно сделать нам нужно 5 квадратиков 5 на 5 сантиметров. чем больше будет квадрат тем больше будет ваш цветочек поэтому в принципе выбирайте свои размеры что нужно дальше делать если вам трудно сразу сориентироваться серединкой каждой стороны, вы можете зубочисткой нарисовать вот так крест на крест ровненько такой крестик и по нему уже делать надрезы до серединки мы не доходим для того, чтобы у нас детальки не развалились, буквально пол сантиметра, наверное, делаем такие надрезики четыре. И срезаем уголочки. Можете сделать более круглые лепестки, более вытянутые. Левой рукой я немножко натягиваю фоамиром в сторону, а ножницы идут чуть вправо как бы для того, чтобы срез получался более ровным, чтобы резать было удобнее. Вот такие заготовочки у нас должны получиться из наших пяти квадратиков. Когда у нас все квадратики вырезаны, мы можем их немножечко затонировать. Я возьму пастель синий, темно-синий цвет и влажные салфетки. Серединку я тонировать не буду, мне хочется немножко выделить края лепестков. Вы можете серединочку затонировать, если есть такое желание. Берем пастель и по краешку немножечко выделяем наши лепесточки более в темный цвет конечно можно и не делать но так мне кажется будет интереснее вот еще раз обрабатываем все наши заготовочки теперь уже с покраской я затонировала все цветочки для следующего этапа нам понадобится утюг разогреваем утюг и начинаем придавать нашим листочкам Форму. я нагреваю сразу э, всю детальку потом складываю ее пополам и пополам и гармошечкой и перетираю если вам сложно сразу можете по одной э, по одному лепесточку нагревать потом складывать и э, ручками перетереть можно без помощи утюга это сделать, но немножечко разгладится волна и она будет меньше. В общем, тут уже ваше желание, насколько вы хотите. Так. Скручиваем хорошенечко трем, трем трем. Пока она перестанет сминаться, такое получилось у нас палочка. Можно между ладонями тереть. Если пальцы устанут, потому что, конечно, когда много цветочков делаешь, это ощутимо. Тонировка немножко тоже расходится с краев на остальную часть листочка. Придает некоторую живость Всего дальше утюг нам не понадобится ну и в принципе осталось только сформировать наш цветочек понадобится клей каким вы привыкли пользоваться либо космофен можно и горячим пистолетом воспользоваться в данной ситуации расправляем наши детальки все разворачиваем аккуратненько чтобы не порвать и растягиваем лепесточки по ширине можно их немножко выгнуть верхушечку желательно не расправлять сильно если она там как-то волнится пусть она так и будет у основания и серединку расправляем и оставляем готовы все детальки очень получились такие нежненькие лепесточки берем клей я беру космофен и дальше мы просто складываем пирамидкой наши детальки но с перекрытием то есть между двумя нижними лепестками у нас должен находиться верхний лепесток и вот такой последовательности, то есть каждый следующий ряд перекрывает предыдущий. И вот так лесенкой мы их в шахматном вернее порядке. Вот так мы его складываем. Так, вот у меня тут один немножко надорвался, поэтому надо будет его куда-нибудь в серединку отправить. Выбирайте, какие у вас куда пойдут вот складываю держу серединочки и капельку клея следующий ряд Следите, чтобы центр не смещался, чтобы лепестки были равномерно распределены. И последняя у меня деталька верхняя. Вот такая получается заготовочка, но это еще не все. Осталось самая последний штрих. Можно какую-то старую бижутерию разобрать, достать какие-то красивые брошки и в серединочку вклеить. Вот эту петелечку от пуговицы мне нужно убрать. Это делается очень просто, она пластиковая, просто беру маленькие кусачки и откусываю легким движением руки. Все, теперь у меня плоская снизу, и я ее просто сюда приклеиваю тем же самым космофеном. И такая получилась очень нарядная. Знаю, что брошка цветок какой-то цветок получился для чего вы его используете если вам нужна вот такая заколочка точно также космофеном намазываем и приклеиваем то же самое для брошки основа ну в общем дальше уже ваша фантазия можно даже на ножке такой цветок сделать просто вклеить в серединку ну, каждую детальку нанизывать на на проволочку с петелькой вот в принципе первый вариант изготовления цветка я вам показала второй вариант посмотрите в следующем видео спасибо что были со мной до новых встреч